Нажимаем любым острым предметом на кнопочку R. Этим действием мы обнуляем все настройки, а текущее время становится понедельник в 0.0 часов 0.0 минут режим работы авто и 24-часовой формат. То есть, если вы не хотите устанавливать текущее время, то нажмите на кнопку R понедельник в 0.0 часов 0.0 минут. Как вы видите, кнопка R утопленная. Это сделано для того, чтобы вы или неопытный пользователь случайно не сбил настройки. Устанавливаю текущее время. Нажимаю и удерживаю кнопку C ⁇ Кнопкой W ⁇ устанавливаю день недели, у нас среда. Кнопочкой H ⁇ устанавливаю часы, 7 часов утра. кнопочкой M плюс устанавливаю минуты, у нас 40 минут. Получается, что я установил текущее время, день недели среда, 7 часов утра, 40 минут. Установка программ или программирование tm 41 тм 41 может 8 раз включить и 8 раз выключить нагрузку в сутки. Минимальный интервал между включением и выключением 1 минута. Программу можно задать суточную или на каждый день недели свою, то есть недельную. Приведу пример суточной программы для электрического теплого пола, если у вас многоторитный счетчик. Нам надо, чтобы теплый пол включился в 23.00 и выключился в 7.00 утра. Программа суточная. Проверьте, что в ваших настройках стоят прочерки. Для этого нажмите на кнопку круг с двумя линиями. В других таймерах это обозначается как таймер. Так и буду его дальше называть. У нас высветилось один он. Проверьте, чтобы везде стояли прочерки до 8 Ов. Так Вы убедитесь, что Ваш теплый пол не включится, когда электроэнергия дорогая. Нажимаем кнопку таймер. На экране один он. Кнопкой W+, выбираем всю неделю. Следующее нажимаем кнопку H+, это часы. Выбираем 23.00. Следующее нажимаем PM+. выбираем 5 минут. Я специально отключаю на 5 минут позже теплый пол, так как точность таймера Плюс-минус 1 минута в месяц. И я себя перестраховываю, что он может сбиться. Еще раз нажимаем на таймер. Высветилось один О. Кнопкой W плюс выбираем всю неделю. Кнопочкой H плюс выбираем 6 часов. кнопочкой M плюс выбираем 55 минут зачем я так сделал я уже говорил программирование tm41 закончено если у вас не одно включение выключение нагрузки а 3 или больше и недельная программа, то нажмите на кнопку таймер, и у вас высветится он 2 Тогда повторите все действия, которые я показал ранее. Для быстрого выхода из настройки нажмите C+. Во избежание ошибок при программировании, постарайтесь сделать временной график, согласно которого будет включаться и выключаться ваша нагрузка. Режим работы ТМ-41. У ТМ-41 есть три режима. Для изменения режима работы надо нажать на кнопку мануал. Режим "Он". При этом режиме через контакт 5 идет питание. И у нас светится красная лампочка. Также на ТМ-41 светится красный светодиод. Еще раз нажимаю на мануал. Это режим авто. При этом режиме ТМ41 включает и выключает нагрузку по заданной программе. И режим OFF. Еще раз нажимаю. При этом режиме питание идет через контакт 3 и у нас светится зеленая лампочка. При использовании режимов OF и ON надо помнить то если мы переключили с режима ON на режим «Авто», то питание будет проходить через «Контакт-5» до наступления в программе режима OFF. В нашем случае до 6 часов 55 минут утра. И, соответственно, если с режима OFF переключили на режим «Авто», то питание будет проходить через «Контакт-3» до 23:05 в нашем случае. Перевод на летнее или зимнее время. Нажимаем одновременно на C, плюс и мануал. На экране появилась надпись Summer – Лето. Текущее время передвинется на час вперед. Для перевода на зимнее время произведите аналогичные действия. Саммер исчезнет Текущее время передвинется на 1 час назад И последний режим Режим 12-часовой или 24-часовой Для перевода времени Одновременно нажмите на C+, и таймер На экране появилась PM Это значит, что у вас стоит сейчас 12-часовой формат если еще раз нажмем, то буквы PM исчезнут и мы перейдем в 24-х часовой формат.